здравствуйте дорогие друзья с вами адвокат дмитрий ансупов и сегодня поговорим о qr-кодах поговорим об этом простыми словами без юридической терминологии без каких-либо сложных конструкций хотя без этого тоже не обойтись но попробуем В этом видео я разберу несколько моментов во-первых что такое qr-код является ли qr-код официальным документом кто может требовать qr-код и вообще насколько законно введение данных qr-кодов нарушают ли они права наших граждан или не нарушают я думаю будет интересно давайте начнем Первое. qr-код друзья вы должны понимать что в настоящий момент сегодня у нас ноябрь 2021 года в законодательстве российской федерации официального термина определения понятия qr-кода нет то есть ни в указе президента, ни в указе мэра, ни в постановлении правительства, ни в ином, другом законодательном, нормативном акте нет понятия, что такое QR-код. И это нужно понимать. Второй вопрос, который также является дискуссионным, но знать на него ответ крайне важно, это является ли QR-код документом в принципе. Потому что от ответа на этот вопрос зависит, образует ли состав например уголовного преступления предусмотренного статьей 327 подделка qr-кода давайте разбираться понятие документ а самое главное электронный документ у нас содержится в федеральном законе об информации информационных технологиях постановление пленума верховного суда от 17 12 20 номер 43 и в ГОСТе утвержденном рост стандарта от 17.10.2013 10 .2013, номер 1185 st то есть в этих документах я их не буду цитировать каждый при желании их найдет в интернете они в открытом доступе перечислены определенные элементы которые образуют такое понятие как электронный документ если этого нет если это отсутствует то документом это не является. Соответственно, на мой взгляд, в QR-коде отсутствуют такие обязательные элементы, как информация о владельце, его личных данных, о вакцинации. Есть только гиперссылка на страницу в интернете. Соответственно, с моей точки зрения, каким-либо официальным документом QR-код не является и являться не может. Да, у нас такое часто бывает, что какие-либо инициативы, какие-либо действия, они идут вперед. Обгоняют действующее законодательство, то есть я не удивлюсь, если в ближайшее время, а об этом уже ведутся разговоры, у нас появятся какие-то законодательные нормы, подзаконные акты, которые введут понятие и QR-код и добавят также QR-код в список официальных документов. Но вы должны понимать, что да, когда гиперссылка, которая ведет только на сайт imun.mos.ru или на сайт госуслуги, ну это априори нельзя считать каким-либо официальным электронным документом. Дальше. Законно ли требовать предъявлять документы или QR-код? То есть вы должны понимать, ребят, что у нас есть постановление правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года, номер 417. Это правила поведения обязательные для исполнения граждан при введении режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Так вот, там сказано: предусматривается обязанность граждан предъявлять документ, удостоверяющий личность, но только по требованию уполномоченных органов или должностных лиц. То есть, во-первых, мы должны понимать, что предъявлять можно только документ. Как мы с вами говорили ранее, QR-код таковым не является. Ну, допустим определенные скажем так законодательные органы должностные лица все равно считают что qr-код документ вопрос дискуссионный но все же но дело все в том что не охранник не официант не администратор какого-либо заведения не могут у вас его попросить предъявить точнее попросить могут но обязать не могут то есть они вам могут предложить его продемонстрировать его показать но вы можете отказаться и с законодательной точки зрения вы будете правы. Но, друзья, мы давайте будем отталкиваться от реальности наших дней. Да, с законодательной точки зрения вы будете правы. И вы можете зафиксировать, там, отказ не пропускать вас какое-то заведение. И в дальнейшем его обжаловать. И даже суды или иные органы согласятся с вами и вашу правоту признают. Но, к сожалению, вот здесь, сейчас, в моменте, то есть охранник какого-либо торгового центра, он вас не пустит. И да, вы потом будете жаловаться, обжаловать, и, возможно, будете правы, его накажут, но в настоящий момент времени он вас не пропустит. И это надо понимать, что да, вы с законодательной точки зрения правы, но право применения, связанное с чрезвычайными ситуациями, в нашей стране оно такое, какое есть, что по сути каждое частное коммерческое учреждение устанавливает свои правила посещения. Но правила, которые отчасти вынуждены, потому что они тоже могут попасть на очень большие штрафы со стороны контролирующих и проверяющих органов и происходит такая забавная ситуация что вроде как требовать никто не имеет права но если требовать не будут их оштрафуют соответственно требуют. а теперь самое главное что я бы хотел сказать для этого я даже какие-то вещи процитирую не так давно, а именно 25 декабря 2020 года, Конституционный суд Российской Федерации в своем постановлении номер 49-П, а вы должны понимать, что Конституционный суд это, по сути, орган, который проверяет соответствие Конституции тех или иных действий, тех или иных актов, законов и так далее. Так вот, Конституционный суд сказал, что ограничивать передвижение граждан в чрезвычайных ситуациях, законно и соответствует конституции я не буду цитировать весь документ вы при желании можете найти его в интернете он также в открытом доступе я лишь процитирую интересные моменты на которые хотел бы обратить внимание то есть конституционный суд сказал что не исключается возможность ограничения прав и свобод человека в том числе и свобода передвижения, но только в той мере, в какое- это соответствует представленным целям при соблюдении требований соразмерности и пропорциональности. И вроде как слова правильные, но этот момент соразмерности и пропорциональности четких критериев не имеет, то есть каждый руководитель региона каждого конкретного региона сам определяет, какие же критерии у нас соразмерности и пропорциональности. Дальше. Конституционный суд высказался: требует обеспечения конституционного приемлемого баланса между защитой жизни и здоровья граждан и правами и свободами конкретного гражданина в целых целях поддержания приемлемых условий жизнедеятельности общества, в том числе вызванных уникальным характером ситуации распространения нового опасного заболевания. То есть Конституционный суд сказал: Ребята, найдите баланс между правами граждан и правами всего общества. Но опять-таки четких критериев этому нет. Как найти этот баланс никто толком не знает. Нахождение, поиск этого баланса вызывает недовольство наших граждан. То есть вопрос по сути является до конца неразрешенным. И последний важный момент, на который конституционный суд сослался, это то, что ограничение права на передвижение является конституционно допустимым если оно является вынужденным и временным. И последнее, на что Конституционный суд сослался, то что ограничение права на передвижение является конституционно допустимым, если оно является вынужденным и временным. То есть ключевое понятие временное. Это не может быть навсегда. То есть временно это допустимо. То есть, если подытожить, Конституционный суд занял следующую позицию: что QR-коды, ограничение передвижения, ограничение посещения кафе общедоступных мест является вполне законным, соответствующим Конституции явлением, но при этом это должно быть временно и должны пытаться все это сделать соразмерно, пропорционально и учитывать баланс между интересами общества и интересами каждого индивидуума. Как этого достичь? Вопрос дискуссионный и я думаю правильного ответа на него пока еще нет нет не только у нас но и во всем мире думают как как бы этого достичь к тому же если кто-то читает новости уже в госдуму поступило два законопроекта первый по сути который делает qr-коды легитимными и законными это посещение кафе общественных мест и так далее второй это который регулирует введение qr-кодов на воздушном железнодорожном и прочем Транспорте. Законодательно они должны быть рассмотрены в самое ближайшее время. То есть введение этих законопроектов планируется с 1 февраля и действовать они будут, если я не ошибаюсь, до июня 2022 года. То есть, как я и говорил в начале, законодательство у нас гибкое, оно будет подстраиваться под реалии. По сути, я думаю, мы еще подробно разберем данное нововведение, снимем для этого отдельный ролик. Но по большому счету, я думаю, будет э, утвержден термин qr-кода будут утверждено кто может его требовать когда может требовать такой механизм предъявления контроля и так далее и по большому счету мы должны понимать что с учетом позиции конституционного суда действие qr-кодов на нашей стране будет легитимно действие qr-кодов на территории нашей страны будет в рамках закона соответственно друзья тема это очень интересная если у вас имеются какие-то вопросы, Пишите их в комментариях. Если видео оказалось полезным, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик. До новых встреч!